Скажи всем привет. Мы сегодня так настроились и отправились в маленькое путешествие. Барсик сидеть, на месте сидеть. Ты же просился на улицу. Видишь, как тут много птичек. Вольная воля, иди бегай. Так, не ребята, не смотрите на мой вот такой колхозный вид, потому что я собралась сегодня окашивать траву вокруг дома. Но прежде всего я иду не туда. Сегодня я получила большое письмо от Павла, Вера и Павел Голодковы из Свердловской области. Павел тут служил с марта 81 -го года по октябрь 82, -го. и он жил в здании Ремроты на плане. Я это все-таки высмотрела. Барсик сидеть. Ну ты же любишь сидеть у меня вот тут-то. Ну давай иди тогда, прыгай, бегай. Я ему шлейку купила. Пойдем, пойдем, мы сейчас пойдем с тобой в Ремроту. И там мы с тобой, вот она, в левой стороне, находились командированные, командированные, короче, которые приезжали сюда учиться. Вот она, левая сторона. О, слетела вся шлица, слетела с него. И че себе, куда в траву-то пошел? Алло, птичек ловить? Бегом, бег. Вот-вот-вот они, вот они, вот они. Давай, скоренько. давай. Так их ловить надо. Боже мой, охотник ведь. Хвост. Все. Нафиг, говорит, ты меня, нафиг ты меня привязала на эту фигню-то, говорит. Фигня упала. Нафиг, ты говорит, меня на эту фигню привязал, Я же охотник. И побежал туда. В сторону здания пятой батареи отправился. Так. Ну, ладно. Придет, никуда не денется. Он так-то домашний, но... Все. Пусть поразвлекается. Вон они летают. Итак, вернемся к нашим баранам. И вот это здание, оно мне всегда, ну оно как бы маломальски же сохранилось. Даже кирпичи на месте стоят, только нет крыши. Туда я не проникала. Мои дети туда, конечно, 10 раз уж изладили все. А если быть честным, то тут крыльцо не совсем заросло. Я его уже показывала. Показывала. Идем. Идем. Так, иди сюда, Барсик, что-то там заплакал. Так где вход-то был? Вот это окно. Ой, заревел, ревела корова. А вот это видно двери были. Да, навес, потому что есть. Так, заходим. Так сюда иди, что орёшь там? Заходим, тут коридор. Я тут не была ни разу внутри то оно двухэтажное было или одноэтажное? Здание-то. Ну-ка мне напишите. Тут вот маленькая дверца. Широкий проем, широкие двери. Вот. Крыша уже упала, поэтому... он мало Небо видать. Тут не страшно ходить. Березы толстые. Смотрите, какие толстые березы внутри-то выросли. Ничего себе! Вообще лес! Внутри лес. Я жила на севере свое детство провела в тайге поэтому у меня ник на ютюбе любовь таежная вот и сейчас в том доме где я жила тоже лес растет у меня сын на мотоцикле другой раз туда сгоняет я говорю хоть бы видео снял я бы хоть бы на видео посмотрела сколько там в этом доме было прожито и пережито так ну в общем я по коридорчику походила тут какие-то маленькие окошки ну, в общем, темный лес. Без бутылки не разберешься. А там он давно продолжается, оно широко. Ну-ка я туда еще пройду. Без бутылки тут не разберешься. Хоть бы на глос не наступить. Медведей тут, конечно, нету. Только крапива. Чего ты орел туда, иди? Кс -кс -кс -кс. Иди сюда, мой мальчик. Иди, пришел за мной. Вон, пожалуйста. Иди сюда, мой мальчик. Скоренько, иди, давай. Поймал птичку-то хоть одну. Иди, давай, не бойся. Ой, весь испугался, весь, весь. Иди скринь -то. Где ты там? Барсик. Ночью, травы боишься. Домашний. Так. Сейчас, подожди, я маленькое видео сниму. Так, вот тут еще ведь. Это я прошла по коридору. Календор. Значит, тут идет. Дальше заходишь. Заходишь. Заходишь и видишь Ой, гвоздь, блин, что-то на гвоздь не наступило Так, тут еще одно помещение помещение, Ну, короче, казарма, она и есть казарма Сейчас я, наверное, в это окошко вылезу Следующее. о, пришел Барсик мой пришел, Барсик Барсик хвостиком машет. Давай меня тут сопровождай Потому что я с... без сопровождения Это опасно ходить В наше время Так, продирается медведь Сквозь густой валежник Вот это окно Явно окно. Понятно, что это окно. Видите? Это окно. Точно окно. Иди сюда. А, -а, -а там матрас. Он-ка матрас лежит в иглу. Матрас. Видишь? Барсик, ты видишь матрас? Ой, крыша упавшая, конечно. Все, упала крыша. Так. <с -как> Смотрите, побелка сохранилась. Штукатурка не вся отлетела. Так. Выходим в окно. Ну да, ты-то спрыгнул, а я-то как тебе буду прыгать? Горячиться. Задом наперед, что ли? Вот это, значит, насколько я поняла, это было здание Рем Роты. И оно причем состояло из двух половинок. Правая половина и левая половина. В левой половине жили, значит, те, кто был прикомандирован сюда Ой, для учебы. Ой, может быть, тут не изувечится-то вот так. Благополучно я спустилась. О, это чистотел. Вот он где растет. Пригодится в жизни. Я же не знала, где он растет. Теперь знаю. Так. Тут всякие развалины. Остатки крыши. Так, и обходим здание с тыльной стороны. С тыльной стороны обходим. Тут ведра. Кое-что еще. Не будем уточнять. Я иду вот к этой записи. Ой, земляника. ой ой ой ой, -ой. Вот куда надо за это ходить, видите? Вот КМП. Это что? КМП. Написано было с синей краской. КМП. Расшифруйте мне, пожалуйста. Мне хочется знать, что это такое. Так, а теперь все. Про здание Р... Ремроты я все узнала. Но здесь вот растет земляника. Она по всей территории. Между прочим, наши женщины тут и грибы собирают. Ой, блин, сейчас мы И землянику. Пошли, Барсик, домой. Иди сюда. Кс -кс -кс. Барсик, где ты у меня? Барсик. Кс -кс. Где ты? Сюда иди. Быстро ко мне. Пока не началось. Вот эта тыльная сторона общежития, я вчера купила косу, вот она у меня находится на рынок, пошла колхозника какого-то нашла и купила. И стала обкашивать трава высокая, под дождем немножко покосила, сейчас вышла дальше обкосить, потому что мое сердце кровью обливается, я не могу смотреть на этот бардак. Это легковато захватилось. Ты меня ждешь? Ну пошли уже домой, все идем. Сидит возле двери, ждет меня, пока я приду. Скажи всем пока, всем пока. Куда там пошел? Куда? Давай, мой хороший, домой. Давай. давай. Вот так вот. Давай, давай. Не, нет, не отвлекайся. Как не отвлекаться? Столько птичек, столько мяса летает. Ты меня задача говоришь, да? Давай заходите скрывать.